Всем привет, с вами Антон, и сегодня мы будем готовить картофельную запеканку с грибами. Погода не слишком хорошая, не слишком теплая сейчас, и хочется чего-то мясного, сытного и очень вкусного. Для приготовления этой запеканки нам понадобится, само собой, картошечка, грибы, в данном случае у нас шампиньоны, репчатый лук, перерезанный мелким кубиком, мясо, мы используем смесь свинины и индейки и сыр здесь у нас эдам и пекарина первым этапом мы подготовим мясо измельчим его на мясорубке с крупной сеткой мы используем свинину и индейку но вы можете использовать просто говядину просто свинину и любое сочетание мяса которого считаете нужным наш фарш готов и мы Следующим этапом будем варить картофель для того, чтобы приготовить из него пюре. Сейчас нам необходимо обжарить наше мясо вместе с луком. Сначала обжариваем лук до прозрачности и добавляем мясо. Добавляем специи, в нашем случае это смесь кавказских трав. Добавим немного вина в наш фарш. Кислота вина поможет сделать его более мягким и ароматным. Наш фарш готов, и теперь мы займемся грибами. Будем нарезать грибы не слишком мелко, таким средним кубиком, примерно сантиметр на сантиметр. Обжариваем грибы на сливочном масле. Лук, соль и перец мы будем добавлять в конце. Добавляем лук. Добавляем соль и перец. Теперь добавляем сметану. Натираем сыр на крупной терке. Наша картошка сварилась, и теперь мы приготовим пюре. Добавляем кусочек сливочного масла. Хорошенько разминаем нашу картошечку. Натираем мускатный орех примерно 5 мм. И добавляем яйцо. Тщательно перемешиваем наше пюре. Теперь будем собирать нашу запеканку. Сначала положим слой картофельного пюре, потом добавим немного тертого сыра. После этого слой мяса, снова слой сыра, слой грибов и слой картошки. Выкладываем наше мясо и равномерно распределяем его по поверхности картофельного пюре. Хорошо разравниваем. Посыпаем тертым сыром. Добавляем наши грибы, хорошо разравниваем и выкладываем верхний слой картофельного пюре, слой не слишком толстый а вообще, в этой запеканке картошки не очень много. А так мне нравится значительно больше, когда а, все-таки начинки а, больше, чем картошки. Покрываем нашу запеканку тонким слоем сметаны. и посыпаем оставшимся сыром. Выпекаем нашу запеканку 25 минут при температуре 200 градусов. Итак, наша запеканка готова, она прекрасно получилась, выглядит очень аппетитно. И нам осталось только ä, попробовать нашу запеканку. Наша запеканка... Не прошло суток. Нашу запеканку мы пробуем на следующий день. В гости ко мне зашла Ирина, с которой мы договорились сегодня приготовить пирожки с капустой, которые вы увидите в следующем выпуске. И я угостил Ирину запеканкой. Мне она очень понравилась, потому что в ней мало картошки, много мяса, много грибов, много соуса, она очень сочная. И кусочек я оставил для Ирины. И я сейчас с удовольствием буду пробовать. Хочу заметить, так много начинки, же. я не понимаю, картофельная запеканка с мясом или мясо с картофелем. Я вам сейчас все расскажу в подробностях Ничего не утаю Итак а Здесь индейка Здесь смесь фарша свинина И индейка 70% индейки И 30% свинины Рекомендую со сметаной Очень Мазочек сметаны Запеканочки Салатика Роскошная Роскошная Хочу вам сказать, я сейчас гурман попробовали. То есть, а где картошка-то? Картошка где? Картошка. Собственно, нижний слой ни верхний вот. слой. Я уцепилась картошечкой. Не знаю, разницы, по-моему, нету. Со сметаной или без одинаково вкусно. Можно приправки. Ну, рукалу тоже надо трава а, мы подали а, рукалу а, для этой запеканки чтобы оттенить освежить возможно у тебя это получилось лишний мясной вкус кстати говоря индейка индейка то есть ты вообще красавчик <с! <с!> <с! <с!> тесто хорошо Красава подошло мы его еще раз обомнем <с! <с!> Вечер только начинается Не так